Господа, всем привет! У меня есть отличная новость для владельцев автомобилей, которых не устраивает их водительское сиденье. В данном конкретном случае передо мной находится автомобиль BMW x 3 G-серии. Это один из наших экспериментальных автомобилей, на которых мы изначально устанавливаем различное оборудование, прежде чем предлагать это оборудование устанавливать и на ваши автомобили. Так вот, в ходе эксперимента мы сейчас сняли водительское сиденье с данного автомобиля и будем устанавливать на него пневматическую поддержку поясницы. Как это работает, я уже расскажу в пошивном цехе. Передо мной находится сидение от автомобиля BMW X3, от нашего автомобиля, который я только что вам показывал. В штатном исполнении данная машина имеет в себе лишь две пневматические подушки боковой поддержки. Наша задача да оснастить этот автомобиль еще и центральной поясничной поддержкой. Ставить мы будем сюда вот такой комплект. Он состоит из двух боковых поддержек пневматических также центральная поясничная поддержка то есть вот эти штатные мы будем менять на новые вот так вот такие вот которые соединены сразу непосредственно с пневматической поддержкой поясницы дополнительно в, штатное, в штатном блоке управления у нас нет клавиши управления поясничной поддержкой, поэтому мы меняем этот блок на такой же, но с дополнительной клавишей. Внешне они абсолютно идентичны, единственная разница это наличие вот этой вот клавиши. Пока неизвестно, как, когда мы сможем устанавливать на ваши автомобили подобные устройства. Единственное, что скажу, мы обязательно об этом объявим. Это будут не только автомобили марки BMW, это будет обязательно и... Kia и Hyundai и самые вообще популярные модели автомобилей у нас будут обязательно дооснащаться вот такими поясничными комплектами. Вот Мы об этом обязательно объявим, а пока предоставлю мастеру продолжать работать над этим автомобилем. Господа, мы завершили установку поясничной подушки на автомобиль BMW X3. Единственное, что снимаю я а, данную машину уже на следующий день, поскольку, как оказалось, в комплекте не хватало а, двух пинов. Один мы а, нашли на складе, а второй, к сожалению, пришлось докупать. Поэтому машинку а, вот, а, доделали только-только вот сегодня. А, значит, Давайте покажу, как, я вам, как это все работает. Открою машину, значит, у нас, как я говорил вам ранее, установлена новая панель управления. Она абсолютно такая же, как старая, как штатная. В принципе, она и есть штатная, с единственным добавлением – это клавиши управления поясничной подушкой. Давайте попробуем надуть эту подушку. Сейчас, чтобы вам видно было. Видите, да, подушка надувается? Или не видите? Вот сейчас будет более... Понятно, она надувается довольно медленно, как вы можете понять. Вот, ее можно чуть-чуть повозить, чуть выше, чуть ниже. Вот, сейчас мы ее сдуем с вами. Давайте наверное, найду ракурс, при котором будет видно надутие подушки. Вот этой надутие или сдутие. Сейчас, вот, включаем. Вот, все, подушка начала надуваться. Она надувается. какого там положение? Вот. И мы с вами можем ее еще и немножечко подвигать вверх и вниз. В общем, все это работает. Все это работает совместно со всеми штатными установками. То есть можно сиденье назад подвинуть, вперед подвинуть. То есть это все работает у нас. Абсолютно шикарное готовое решение для автомобиля. И особенно для владельцев, которые ездят куда-то далеко, чтобы не уставала сильно спина. Все, всем спасибо за внимание, надеюсь, что в скором времени мы найдем э, комплекты на другие автомобили, э, чтобы можно было устанавливать и радовать вас еще э, больше.